Ты сделал сам, и попусть-ка Как реально поет Зиверт и какие у нее вокальные данные Сама так особо петь не люблю в замен, он придет, он будет добрый, Ее самая яркая фишка, а точнее прием, который и делает ее манеру пения такой отличительной и яркой Это Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Вам Зиверт кого-то напоминает? Становились в нас Не поймали Честно говоря, вообще, я теперь вообще не берусь э, на что-то ставить, какие-то ставки. Теперь вы знаете вокальный секрет Зиверт. Здорово, что я уже попала в музыкальный мир в таком достаточно зрелым внутренним миром, и мне есть что сказать. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Ворши представляет. А вот так она поет песни, перепевая их. На круги, на круги Интересно поет, обыгрывает вот так вот звук в словах, красиво. Кстати, очень хорошая идея для вас, как для кавер певцов, чтобы делать песни вот таким вот интересным образом. Я ныряю в тебе. Вокальный дизайн она делает очень интересно. И в основном Зиверт поет в своей речевой позиции. Я боюсь в комфортной для своего тембра тональности, не уходя куда-то, да, в какие-то сумасшедшие кричания. Послушаем лайф. Там есть бэк вокал, но в основном ее голос там слышен довольно неплохо. Хорошее у нее чувство ритма И поет местами в нос Но это не носовой тванг Она поет в нос местами в песне резонируя звуком like Это придает ее голосу такой необычной манерности Которая вырисовывает человека личность, которая пытается разобраться в философии этой жизни Найти для себя приоритеты и действительно сделать в этой жизни что-то Чтобы оставить в ней свой весомый и существенный след Чем-то больше, ведь наша жизнь это фристайл, на трубке занята Возможно, вы уже никто. Певцы иногда используют пение в нос, но это не значит, что они поют все время. И тут появляется вопрос, а чем же отличается пение в нос, когда это нормально и правильно? От дефекта пения в нос. Пение в нос – это когда вы используете местами для определенной некой манерности дозированно в песне используете носик, а когда вы постоянно поете в нос, особенно чем выше нота, тем больше носа, тогда это дефект. Голос. Очень сильно застревает в носу, вот прямо, вот невозможно. Дефектом может стать любой вокальный прием или мелизм или техника, если вы не можете этим управлять. Если оно лезет во всех местах в песне, надо, не надо, вы просто ну, не можете отключить. И зачастую даже йодли могут стать дефектом, вибрато может стать дефектом. Реттл, хрипоца может стать дефектом в вашем голосе. Даже субтон, если вы не можете им управлять. Включать и выключать всякий раз, когда вам это нужно. И если у вас есть проблема с какой-то техникой, приемом или мелизмом, вы не можете им управлять. Или же вы хотите овладеть какой-то техникой, приемом или мелизмом, о котором вы долго мечтали. У каждой техники приема или милизма есть какой-то нюанс. Определенный принцип, благодаря которому вы сможете как ключиком открыть эту дверцу и овладеть этим приемом. Обращайтесь ко мне и на онлайн-консультации, мы найдем ваш ключик и откроем вам двери.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 Расту с каждым месяцем в вокальном плане, в техническом плане вот, Поэтому я думаю, что впереди у меня будет много чего, чем я буду критиков удивлять here, you know, so А вот здесь такой хороший чистый микс Все Свои высокие ноты она поет Типичным миксом А она не пользуется белтингом Во-первых, я это не люблю Не люблю, когда очень такой напористый, орущий вокал Мне некомфортно Поэтому и сама так особо петь не люблю Достаточно гибкий голос для ее стиля А вы заметили, что в ее голосе В основном нет придыхания и субтона Кто сказал, что любить друзьям нельзя? И тут в песне «Зеленые волны» вы тоже самое услышите. Она четко придерживается своего стиля и манеры пения. Там, где не было солнца, там будет рассвет, там, где нас нет. Так в чем же ее уникальность? В чем ее яркая фишка, которая и делает ее манеру пения такой вот эксклюзивной и запоминающейся? Ее самая яркая фишка, а точнее прием, который и делает ее манеру пения такой отличительной и яркой Это пение пульсации знаешь, Если проще говорить, это равномерные акценты, ударения на слоги слов в песне. Чтобы овладеть такой техникой, петь нужно четко, аккуратно, чистым, теплым звуком. И по не ищешь в глаза, когда в Слышите эти равномерные ударения, равнозначные? Ты ищешь повода в глазах. Иногда даже создается ощущение, что ты дышишь урывками или поешь на замирании дыхания. Нету такого такой вот некой, как бы халатности в звуке, а как раз такой четкий, аккуратный, собранный, как будто бы ты боишься вдохнуть на всю грудь, а будто бы идешь и. Так вот аккуратненько, боишься, чтобы половица не скрипнула, когда ты идешь по ней вот так вот аккуратно, тихонечко. Вот таким похожим образом работает пение пульсаций. Странные мысли окажутся основ. если все просто, то почему стоп? То есть вы взяли вдох, такой нормальный, небольшой, замерли и потом равномерно расставляете ударение на слоги слов. Ты ищешь повода в глазах. Такая музыкальная, мелодичная пульсация. И при этом четкость дикции. Четкая, чистая. Ведь для тебя это урок. Такой пение пульсации можно встретить и в других песнях у других певцов. здесь конечно есть свое синкопирование смещение ритма и так далее игра этим ритмом в песне классно интересно Но сам факт пения пульсации, это когда вы так вот равномерно расставляете ударения, как бы равнозначное ударение на слоги слов. И по, и по пустикам. Видите, равнозначные, четкие такие ударения на каждый слог слова. То есть, все слоги как бы между собой равнозначные. На каждой из них идет равносильное, равнозначное ударение. И по пустикам. А не то, что и по пустикам. Нет. И по пустикам. Нет. И по пустикам. Нет. И по пустикам. Равнозначные четкие ударения. Когда ты сделал выбор сам, и по пустикам, не ищешь поводов глаза. Пение пульсации. Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты. Кроме нашей планеты. Как пульс. А теперь спойте вы. о чем, нашей Спойте еще раз. Чем, И последний раз. Чем, Теперь вы знаете вокальный секрет Зиверт. Here, you know, so а вокальная часть остается вокальной частью. Show me the Кстати, хорошо развит грудной регистр. Слышите, как она разговаривает? Честно говоря, вообще, я теперь вообще не берусь э, на что-то ставить какие-то ставки, потому что нужно просто делать на 100%, чтобы каждый трек был сделан с полной отдачей. Обалдеть. Также она использует хитч, иногда статор. А вот что такое хитч, статор, вы можете посмотреть у меня на YouTube-канале уроки на эту тему. Они там есть. Кто сказал, что любить Ищите себя, развивайте ваш вокальный потенциал И найдите свою эксклюзивную манеру пения Чтобы с ней вы смогли строить интересный, классный вокальный дизайн песен И найти своих слушателей, найти тех, кто оценит вас по достоинству И станет вашим преданным поклонником Спасибо вам большое за просмотр Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях